Добрый день дорогие друзья, рад вас приветствовать на канале Сочи Юдова. С вами снова Вячеслав Дергачев и я сегодня нахожусь на ручье Это наша, так скажем, рублевка сочинская и хочу представить вашему вниманию дом с ремонтом э, по цене квартиры в центре Сочи. Э, на самом деле это уникальное предложение э, для тех, кто вообще знает э, это место месторасположение а значит, что здесь дома если найти даже там за те же самые 50 миллионов это удача дома здесь строят очень много таких, как скажем богатых и состоятельных людей и дома здесь по большей части такие начинаются, ценники от 100 миллионов все в стиле хай-тек но я вам сегодня представлю такой поселочек, состоящий из четырех домов вот, представляю Три дома здесь у нас куплены И четвертый, вот этот, который стоит ближе к видовым характеристикам Сегодня выставляет сам собственник на продажу Я хочу вот ознакомить его с вами Дом сам стоит на сваях Участок 2,8 земли, ИЖС Все коммуникации центральные Дом 32, ой, прошу прощения 92 квадратных метра есть вот такой маленький участок а, да, сразу наперед забегу сразу озвучу цену всего 20 миллионов 20 миллионов за дом на ручье видном, это очень очень дешево вот, а, что еще вот такой участок. Люди просто сейчас здесь уже не живут. Но те, кто будет сюда приезжать, здесь можно облагородить. Вложить, так скажем, небольшую денежку. Можно облагородить будет вот эту подпорку. Сделать здесь свою беседку. Зону отдыха. Барбекю поставить. И вот с таким видом на море отдыхать. А вот, в летний сезон. Ну и зимой, естественно, с видом уже из дома. Здесь я бы тоже также огородил и сделал такую, как свою вот территорию, вот как сделали соседи, они огородили и сделали зону отдыха, Сейчас. Угу, там видно, вот. а здесь, ну как, собственник продает, потому что живет у нас в центре Сочи, а здесь приезжали просто чисто отдыхать, но для того, чтобы здесь жить, вот здесь люди живут на постоянной основе, также можно сюда переехать и жить, вот. здесь у нас сразу, давайте с такого конструктива будем внутреннего начинать, Дом получается вот на таких сваях, а, так как у нас это винтовые сваи, вот, но собственник делал этот дом для себя, поэтому а, сделал здесь максимально все ну как досконально да скажем здесь и такие крестовые опорки которые на самом деле здесь не нужны потому что делая вот эти закручивая винтовые свои закрутив они залили внутри бетон и внешне до аргелита поэтому дом даже при там ну допустим да будет землетрясение 8 баллов они выдерживают поэтому ну, вот такого а фундамента для дома будет не, не то что достаточно а более чем вот. а зона здесь в принципе свободная. можно здесь что-то также под себя сделать либо зону хранения либо даже если кто-то хочет сделать себе такой маленький спортзал также здесь это все можно сделать вот. это вот такой у нас подвальчик который тоже можно под свои нужды облагородить и сделать он естественно закрывается на замок, чтобы туда никто не заходил и давайте пройдем в дом дерево это у нас даже не скажу я не силен а в деревьях но там где вот сажались что-то растет здесь я же говорю, надо просто вложиться руки приложить и сделать свою лужайку вот, как люди вот сделали соседнюю, смотрите пожалуйста здесь все дома во всех домах живут к примеру. И там и там, и там. И У каждого свой садик к примеру. он там сделали здесь тоже своя живут дома пальма вот, такие инсталляции получается у нас колодцы все соседи будут ну скажем так приятные и тихие вот, насколько я знаю здесь двое москвичей и одни у нас сибиряки вот, и давайте по дому более подробно. Дом у нас 92 квадратных метра, два этажа. Вот при входе у нас здесь, давайте свет включу, и внутри вот. гостевой санузел, причем не просто душевая кабинка, а целая ванна. Вот. Обогрев у нас идет газовый котел двухконтурный, все идет в кафеле очень так приятно, все качественно сделано, стыки прямо видно, что ну да, сделала не на продажу вот. Вся мебель кроме стала на кухне Собственно и готов оставить вот. Санта люкс Все работает Все функциклирует, так скажем Так, это у нас гостевой так. Ну такая прихожая а Здесь уже вот, подключен у них интернет Так, Здесь в принципе ну такая зона хранения каких-то вещей здесь у нас кухня пожалуйста вот он газовый котел двухконтурный газовая плита остается вот это остается единственное что собственно хочет забрать это стол потому что говорит подарок но остальное все в принципе здесь как заезжай и живи ну какую то мебель со времени можно докупить с кухни у вас так живить на море Здесь, ну, повесить также шкафчики для себя. В принципе, можно кухню заказать у меня. А так же, как и у любого из нашего агентов. Есть выходы на мебельные магазины со своими скидками. Поэтому обращайтесь, поможем вам даже с мебелью в готовый дом. Вот такая гостиная. Такой импровизированный камин. Здесь тоже окно с выходом на море. Ой. Будет... Правда он чуть-чуть боковой вот. вот такой вид вот. Лучший вид, конечно, у нас будет со второго этажа Первый чуть-чуть перекрывает соседний дом Как вы видели А здесь вот уже, если мы сидим просто как в гостиной Как я люблю занавески Особенно длинные. Вот. Вот она наш весь Сириус. Который вечером будет весь подсвечиваться. В принципе, и вечером все это видно. И море. Ну, через соседей вы, в принципе, как общаетесь. Ну, вышли, побеседовали. Я видел здесь ребята отсюда выходили. Ну, так, приятная женщина пожилая. Там, женщина с детьми. Ну, такой вот хорошее приятное Побеседовать прям приятно. Мы по пообщались и с этими, и с этими соседями. Буквально пока я ждал собственника, я за 20 минут познакомился и с теми, и с другими. Вот. На контакт идут. Все желают сюда хорошего соседа, поэтому опять же говорю... За 20 миллионов ручей видно, это просто пушка-бомба. Петарда, как многие любят говорить а у нас в Сочи. Так, здесь подсветка самого получается а, лестничного пролета. Вот такой лестничный пролет. Приятно, прям видно, сделано хорошо. Вот. Проходим на второй этаж. На втором этаже у нас получается на входе также уже душевая Вот кабинка. Ну, санузел получается уже свой собственный, вот, душевая кабинка, все. И здесь, ну, так как они здесь жили с ребенком, это была детская, там а, вторая у них своя спальня и а, зона для игр. Ну, также можно распланировать как-то под себя. Здесь маленькая, такая гардеробная, шкафы, это все также, говорю, оставляется. Вот. вот вам с детской вид на море. Вот. Большая радость для любого ребенка, если вы приехали сюда с детьми. А даже если не просто на постоянное проживание, а просто приехав сюда с Москвы, или, там я не знаю, Сибири, с Дальнего Востока отдыхать, пожалуйста. Вот ваша спальня, пожалуйста. Вот они виды и на зеленую вот такую гору и на море все видно. Вот. Ну, здесь а естественно вешается телевизор все подведено к телевизору пожалуйста с окна второй второго этажа со спальни здесь уже у нас вид на море открывается пожалуйста прямой давайте вот так и вот наше море внизу конечно идут стройки не обращайте внимания. Вот. закрыв это можно уже не слушать фактически не слышно все кондиционеры вот остаются и вот такая зона. Здесь можно сделать как игровую, можно сделать кабинет, можно сделать еще одну спальню, в принципе. С нее также видно море, пожалуйста. Mm. Все. Все коммуникации, получается, центральный газ, вода, свет и даже канализация. Так что по, ну, по коммуникации для такого... Дома это просто шикарно. Вам не нужно даже тот же покупать лос, еще что-то. Здесь все центральные коммуникации. вот Еще раз повторюсь, цена для этого района это просто подарок. А человек просто а, купил себе квартиру в центре Сочи и делает ремонт. Ему сейчас нужны деньги. Так он себе бы его оставил и жил бы сюда наездами, там, летом приезжать отдыхать. Вот. А даже просто как загородный домик для отдыха это просто... ну очень хорошее предложение. Еще раз повторяю: здесь цены здесь землю только можно за деньги купить. А человека дает за 20 миллионов дом. Очень хорошо, качественно сделан. Ну, в принципе, если кому-то что-то доработать, опять же, с тем же участком, это все, в принципе, все в его власти. Там можно добавить, ну как, вложиться там несколько миллионов, сделать беседку, барбекю-зону, сделать мангальную зону, и все, и у вас уже прекрасная еще зона отдыха летняя. И сюда можно будет приезжать с семьей. Даже не просто там, а с семьей из двух человек. Примерно. Ну, а также довести сюда гостей, поэтому спальное место можно здесь сделать, еще спальное туда. Можно просто сюда наездами отдых, приезжать, отдыхать. Так что, ну и для постоянного места жительства. Тоже, как вариант. Ну что, давайте, наверное, подытожу. Дом 92 квадратных метра, все центральные коммуникации, участок почти три сотки с очень шикарными видами на море. Вот, а, в элитном месте, ну, как элитно, а, такая ну, <составка> рублевка сочинская, а, ручей видный. Вот, а, для всех, кому интересен такой дом, а, звоните, пишите к нам в компанию, привезем, покажем, расскажем на месте все документы, все, что нужно, все по документации, также хозяин готов предоставить, все чисто. Вот, полная сумма в договоре, да, чтобы вы понимали, полная сумма в договоре и ипотека, даже если... Хотите взять в ипотеку? В ипотеку тоже дом проходит. Вот, так что торопитесь, пока дом еще в продаже. Его нигде нету, никто не анонсировал. Я просто вышел на собственника. Собственник говорит, я хочу продать, потому что нужны деньги. Поэтому это, скажем так, и пока инсайдерская информация. Вот Звоните, пишите. За 20 миллионов ручевидный дом просто шик. Ну и по традиции, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, кто не подписан, подписывайтесь на наш канал До скорой встречи Да, ребята, забыл, как всегда, в дополнение Сейчас вот ходил по участку И в одном из домов вообще сделали себе вот такую баньку и я, конечно, участок проходить не буду Но вот там прямо у людей просто банька Так что здесь с участком, опять же говорю Можно сделать барбекю зону Зону на отдыха Либо баню, пожалуйста Вот, ну и опять до скорой встречи